Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о продажах на падающем рынке Их где и как понять, что рынок падающий, какие признаки. Для чего это нужно, чтобы понимать, по какой цене нам нужно продать квартиру, потому что часто люди покупали на растущем рынке, рынок теперь падающий и, соответственно, человек купил по более дорогой цене, а сейчас хочет продать и, естественно, у него завышенные ожидания. Так, давайте с вами разберемся. Первое. Мы пришли к той модели, которая была на Западе. Мы об этом мечтали, что как на Западе. Вот, пожалуйста, получили. Соответственно, получили циклы, что недвижимость, она не только растет, но и падает в цене. И потому что она становится дешевле Там материал или еще что-то. Нет, спрос падает. Как это происходит? Вот смотрите, когда в стране был изобилие нефтедолларов, у нас цена резко росла. Плюс пришла ипотека, все это создало дополнительный обычный спрос, и цены очень быстро росли. После первого кризиса в конце 2008 года и 2009 год, когда цены где-то снижались достаточно прилично, даже там, помню, чуть ли на 50% некоторые позиции падали, но это был короткий срок. Мы опять наблюдали рост цен в 2010 и 2014 года. Пик был конец декабря 2014 года, когда все схватывалось. Еще ходил такой анекдот что больше трех квартир руки не давать. Вот. Но после этого последовал спад. Он связан с разными причинами. вот Но что мы наблюдаем? Те города, в которых в силу кризиса, который сейчас происходит, происходит, например, отток населения. Или закрывается предприятие, соответственно, у людей происходит уменьшение возможности получать деньги, брать ипотеку, то идет снижение. Хотя, опять же, давайте, если так очень глубоко копаться, то в больших городах, где, например, падают цены, всегда может быть небольшой сегмент рынка, который растет. Пускай чуть-чуть растет. Это какие-то очень дорогие, современные дома, построенные в последнее время, на которые есть спрос. Но таких очень мало. И когда сталкиваешься с людьми, почему-то продавцы думают, что вот его квартира точно относится к этим супер востребованным квартирам. В большинстве случаев, к сожалению, это не так. И получается, что человек, купив квартиру, допустим, во время подъема, там, особенно если самый пик там был 2014 год, а сейчас ее хочет продать, а цена упала достаточно прилично, спроса не уменьшился, ос особенно если это квартира на окраине, которую построенным лет 40 или 50 назад, особенно там так называемые Хрущевки. Вот. И вот на них очень быстро и сильно падает спрос. И оказывается интересная ситуация. Что чем раньше ты продал тем дороже ее продал то есть ты продал ее в 2015 году в 16 будет еще ниже а в 2017 еще ниже И тот кто продает на мир сейчас он продает завидует тем кто продал раньше но ему будут завидовать те кто продали позже да конечно происходят вот такие положительные моменты для рынка недвижимости, как снижение процентной ставки что усиливает приток денег на рынок но надо же смотреть, если, например, какой-то город богатый, как Москва, куда приезжают люди, и там много работы, там, да, там может дубляться какой-то рост. А если из города на пару уезжают уезжает много людей, заводы закрываются, то, так сказать, снижение процентной ставки не оказывает такого сильного влияния, как на той же Москве. И, как я говорю, в таких случаях, дай бог, если просто становится падение на недвижимость, на старое жилье, Поэтому надо к этому быть готовым. И не держаться за это, что вот я ниже не уступлю. К сожалению, я знаю много историй, когда люди, не готовы уступить сегодня, через год продают значительно дешевле и жалеют, что сразу не отдали. Поэтому я надеюсь, вам это видео было полезно, чтобы вы поняли, что на падающем рынке нужно идти чуть впереди рынка, чуть-чуть ниже сбросить, чем другие, продать. И в результате оказаться в самом выигрыше. Потому что такая же возможность и те, кто покупает. Они не торопятся на падающем рынке, они ждут спокойно и покупают дешевле, чем могли купить бы раньше. С вами был Дмитрий Иванов. Спасибо за внимание. До свидания.